Мою работу, ее очень трудно рассказывать, там вообще везде ведь меня посылали, и я везде, в одно время я как начальник этого была всего. Потом уже вот, когда стала санкт-петстанцию организовывать, маленько стали сотрудники, и кое-кто стали работать, и, и мне поменьше. А то вообще все на мне было, все, все было на мне. Какой там вздохнуть некогда было. Я даже не могу сейчас вот, как я вы, выжила это. Вот выжила, ведь. Такие трудные времена были. И столько бегала до Хансверкина, до Поповки, до Канды все пешком носилось. Ой, ой. как вот вспомню, сейчас вот до туалета не могу дать, чать вон куда ходила. Мне вот тебе, сынок, не показывал, где я обмораживала. А ведь у меня все обморожено и было. Стучали даже эти места от мороза. Вот они почему вот такие.